Значит, задача должна быть записана с глагола в совершенном виде. Все понятно и правильно. Но есть очень забавные глаголы. <позвонить>, Позвонить, пообщаться, посовещаться, переговорить. Вроде выглядят как нормальные глаголы в совершенном виде, все нормально. Но они коммуникационные, они не ведут к результату. Позвонить Олегу Петровичу насчет рекламации. Вроде даже придраться не к чему. Все понятно как бы. Да, то есть конкретное действие следующее, да, Олег Петрович, насчет рекламации. Насчет рекламации все понятно. Спасибо. Что там насчет рекламации? Все понятно, все хорошо. Вот, это стоп-слова, их нельзя использовать, потому что они коммуникационные, они не ведут к результату. Значит, любое, любой глагол должен быть принять решение, реализовать, добиться от Олега Петровича плана закрытия рекламации. То есть, если даже вы хотите позвонить, пишите не позвонить, а добиться от Олега Петровича плана закрытия рекламации через звонок в, там, в его секретариат. То есть, ставьте глагол, который направлен на результат. На заводе, на котором мы сейчас внедряем, есть еще один интересный глагол. Я даже не знаю, к какому типу его отнести. Он не коммуникационный, но очень забавный. Проработать. Я сам заразился этой болезнью, сейчас сам стал говорить проработать, проработать. Ужасный глагол, просто ужасный. Изучить, ну изучить, да, изучить тоже отлично, да. Изучить. Ты изучил, изучил. Чем докажешь? Вот проработать страшная штука. То есть я даже не знаю, как к нему придраться, но то есть, за этим словом кроется целая бездна неопределенности. Ты проработал? <с да. Да. Значит, я рекомендую его делать топ-словом. То есть запрещаю этот слово, этот глагол проработать. Подготовить конкретный перечень шагов. Найти решение по выходу из кассового разрыва. В общем, коммуникационные глаголы точно нельзя, проработать точно нельзя.